Ручившись честью нашей за защиту воздуха, должны мы бдить. Пусть же стерегут его не только крепкие замки, но и нецепное око благоверных. Предыдущие поколения заложники осторожности нашей. Камерицкая проповедь о талисмане. Добыть талисман воздуха будет непросто, но он нужен мне, если я хочу получить глаз для Константина. Талисман хорошо спрятан в городском храме хамеритов, так что придется слегка поискать. Проблема в том, что там всегда полно народу, днем и ночью. Даже мне не удастся оставаться незамеченным слишком долго. Ладно, как говорится, чтобы хорошо спрятать письмо, оставь его на виду. С этой мыслью я войду в главный вход, одетый как послушник Хамеритов. Так будет лучше всего, потому что послушникам не разрешается говорить на землях храма. Мои контакты помогут мне получить пропуск послушника, чтобы пройти через ворота. Внутри я буду предоставлен сам себе настолько, чтобы тщательно исследовать место и найти талисман. Пока я не сделаю ничего неподобающего или не буду пойман там, где мне находиться нельзя. Поскольку я новоприбывший, то будут первым, кого они заподозрят, если что-нибудь пойдет не так, как надо. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить Вора. У меня тут за окном, короче, идет жуткий ветер, дождь, ливень, вот, э -э, так что самое-самое время продолжить нам прохождение э -э, Вора Золотое издание, вот. В комнате так э -э, холодно, что я даже сижу, короче, в шерстяных носках. Ну, показывать я их не буду, потому что, я думаю, никого не интересно... В каких носках я сижу Окей, давайте посмотрим, что мы имеем Итак, задание называется Под прикрытием а, Сложность эксперт Что у нас там по заданиям Войдите в храм хамеритов через парадный вход Окей, найди и укради талисман воздуха а, Заодно укради Из реликвария хамеритов Первый молот Пока будешь в храме, набери добычу еще на 2400 монет О, цены возрастают Никого не убивай, вернись на улице города Окей, что у нас по карте? По карте у нас тут часовня, улицы, ага, понятно, это все разберемся Первый священник, сад, подвал Инквизитор? Ёпти мать Звучит угрожающе, нахождение неизвестно Понятно Окей, okay. мы, как я понял, будем пробираться а, в храм хамеритов под видом, а, под видом, как их там, послушника, да? Послушника, короче, типа а-ля, а-ля, а-ля Хитман, а Хитман, короче. Окей, okay, а что давайте возьмем? Возьмем, наверное, мы с вами газовые стрелы парочку а, водяные стрелы по-любому берем так маховая не знаю давай возьмем а -а -а, давай давай давай давай давай возьмем три штучки а, -а, а так огненная стрела газовая газовая мина это нам не нужно и зелье исцеления давай возьмем одну а -а -а. у нас какой-то спиток еще есть кстати у нас есть бомба вспышка а исцелевающий... ладно исцеляющее зелье нам хватит одного и давай тогда возьмем а, нет, давай ничего еще возьмем А, нет, не получится Забираем, короче, маховые стрелы, окей В принципе, вот такой вот у нас боезапас будет Итак, а, начинаем мы, как всегда, на улице Окей, на улице Так, что, как у нас там показано на карте? Окей, здесь мы находимся Отправляемся, так Ничего, что я с дубиной Сразу зайду, короче, в храм. <с <smart> Сразу с дубиной. Так, сюда, сюда, ходы. Чуть куча народу какая-то разговаривает там. Окей. Сейчас смотрим пока улицы. Uh, вон то вот, вот красный, это скорее всего это, это вот этот храм. Это вот этот собор. Так, так, я не допрыгну. Окей, okay, понятно. В принципе, как Гаррет сказал, я же как послушник, в принципе, одет. Поэтому uh, как бы можно пока... Не паниковать и спокойно заходить в храм. Главное не делать ничего там лишнего, подозрительного. Мы будем аккуратно, короче, выманивать. Выманивать, короче, камеритов, вот этих послушников или кого, кто они там. И, короче, оглушать. Окей, туда. Давайте взглянем еще здесь, что. вот эти маленькие дверцы я думаю они не открываются так здесь я что был нет тут еще ворота какие-то в принципе я предполагаю это возможно точка отхода хотя если я сильно ничего так таки не нарушу такого то в принципе можно и будет и выйти Куда забрел, короче? В принципе, можно будет выйти Через главный вход. Окей, ладно, улицу прошли. Ничего толком не нашли. И, короче, отправляемся в храм. Сейчас так вот я добегу. Можно сказать, добегу. Непонятно, город это бежит или пешочком идет. Такие, такой у него пешок. Как это назвать? Окей. Храм Хамеритов. Здесь по-любому вот эти вот э, штуки, их можно будет... Покажи-ка свой документ, неофит. А, документ. Погоди, у меня же свиток там какой-то был. Свиток, это, наверное, есть документ, да? Э, с одобрение его пресвященника первосвященника. С одобрением его пресвященства, пре пресвященника Маркандера, посылаем мы к вам этого послушника согласно обычному договору службы. Послушник этот готов к работе, обладает всеми необходимыми навыками и должен служить с покорностью и рвением в меру своих способностей. Служба его в согласии с обычным договором продлится три года, по истечению которых будет <coughs> он посвящен в сан Послушник ознакомлен с правилами и запретами ордена, поклялся службу нести молчаливый и блюсти запрет входить в отдельные покои, помеченные обычной печатью перевернутого красного молота. Окей. Пожалуйста, периодически сообщайте о росте его послушания, но а, по запросу или же каждые 6 месяцев допадет молот на нечестивых. Заверено брат Сачелман. Так, окей, я пробрался. Я пробрался. Это, в принципе, было не так сложно. Я уже, смотри, нашел, что можно стибзить. Стибзить отсюда. Но здесь э, стоит э, чел, короче, и он меня это... Запалит, если что. Тут, смотри, сигнализация есть. Так что надо быть аккуратным, что здесь А в свете недавнего проникновения В Краксклефт все патрули храмов Впредь должны быть Удвоены до получения дальнейших указаний Как-то странно, короче, надпись Обычно целый листок появляется А тут, короче, сверху такая надпись Окей Так, ладно, я, я, я, я В покоях, а что будет, если я вот так вот сделаю Ха-ха-ха! Я думал, я, я, я, я думал, это нет. Я думал, ничего. Так, ладно. Сделаем, знаешь, следующее. Лоп. Лоп. окей. С этими разобрались. Лежишь здесь? я надеюсь нет, да Ты лежишь здесь. Все окей. Теперь можно и стыбздить. Так. Закрыт, наверное, ворота, чтоб никто не вышел. Жалко, что нельзя, короче, отключить сигнализацию. Ладно, давайте по по порядочку. Флоп. ящиков, сколько ящиков. Армию, Помнишь, что новичкам сюда нельзя? Да, я в курсе, что сюда нельзя. Но можно я вот так вот сделаю. Проще, парень на репы, все проще парень на репы. Это идеальный стелс, это просто идеальный стелс. Так. Эту ты я сейчас сломаю. Пусто. Есть еще? есть еще лично а вот вот еще пусто окей идем во вторую дверь стопы а ты куда идешь Надеюсь, здесь никто ничего не заметит. Бляха, зачем я взял? Так, ладно, давай посмотрим, что здесь. Опа, здесь двое. Правила запрещают. Так, ладно, ну в принципе здесь, если только вот за этими а, полотнами, может быть что-то есть, но... Ладно, пускайте, стоят здесь. Кто то такой? Погоди-ка шпион чужак ты чё чё ты э? склонись пере... <свят> читал <это он> съелся <свят> так ладно куда в принципе можно не заходить давайте пойдем здесь А вот, собственно, и сам хара. Да что ты? Вот. Пришел, тут осквернил, короче, все. Нормально. Так Вниз я пока не пойду Давайте осмотрим здесь Это библиотека Окей Окей с чего, бы, с чего бы начать? Прям столько ходов, прям столько ходов, с чего бы начать? Ладно. Давайте по порядочку. погоди ка вот Здесь вот есть двери. Давай пойдем сюда. Раз. Оп. Будущую вот дверь. Эта штука не ломается. Эта штука не ломается, так, окей. Идем дальше. Блеха ходов, а? Блеха ходов. Так, ух ты! Короче, это это, это вниз. Э -э, судя по всему, там полезенцы вниз мы спустимся и мы туда выйдем. Но пока туда еще рано. Окей. Идем вот так вот. По порядочку. По порядочку. А, это собственно библиотека. Так. Это есть? Где ходят-то? еще не прям ходят, знаешь, прям, прям вот... Или они внизу? Скорее всего, внизу. Так, закрыто. опасно звук звука так вот они прямо вот за спиной ходят я думаю что это внизу надо быть равно аккуратно хорошо дорогой венцо сколько книг сколько книг работает а у меня ключей нет да? ладно давай почитаем что здесь а свод заповеди уставов и правил поведения хабирита в том 199 изъян в шестерне ведет ее к разрушению Изян в балке дают дает приют терм... термиту. изъян в добродетели человека неизменно ведет его к смерти Свод заповедей уставов и правил поведения хамерита в том 7 Когда предстанет перед тобой строитель и возвикнет тебе крепость Войдешь ли ты внутрь, дверь за собой закрыв Или же молвишь, да теперь и я возведу себе твердыню собственную okay. Так, что дальше? Нихрена книжек, нихрена книжек И все почитать можно что ли? Кстати, смотри, есть это сигналка. Так, свод заповеди устава говаривал поведение хамиритов том 2. и скричал вор к господину отпусти меня я раскаиваюсь и буду жить праведно до конца дней своих и тогда клинком своим отрубил господину руку его и вывел господин теперь иди и живи праведно ибо оплатил ты свое покаяние жесть и уже уже уже сочетаем Свод заповедей уставов и правил поведения хамилитов, том 53. Используя резец свой, ты тупишь лезвие его о камень. Но не используя резец, ты тратишь остроту его впустую. Окей. Том 94. Охраняя язык свой от фальши, как охраняет... Как охраняешь ты кошелек свой от воров, охраняй руки свои от нечестивых дел, как охраняешь ты жилище свое от поджигателей, охраняй сердце свое от сомнений, как охраняешь ты инструменты свои от ржавчины, ибо вера твоя и инструменты твои самые ценные, что есть у тебя. Атом 108. Строительный раствор не удержит, ежели камень не прочен и не чист. Прежде чем начать старания свои, взгляни на материал свой как физический, так и духовный. Окей. Okay. 141 том. Когда же пришел строитель к детям своим и попросил, кто тот испортивший работу сию, то ответил сын его заблудший э, Не ведаю я. Тогда не зверг строитель сына своего и сокрушил его молотом своим, ибо разве не ведомо, что ошибку можно исправить, а ложь остается на языке вовеки. Окей. Okay. Так, разрешение и доступ на территории храма. А послушникам, согласно уставу, не положены ключи и не позволяется под любым предлогом входить в запретные места. Места сие помеченные изображением красного перевернутого молота. Запомним, охране храма также не позволяется владеть ключами, но может она входить в запретные места, когда возникает такая надобность. В этих запретных местах по-любому что-то интересное должно быть, поэтому запомним. Священник храма имеет ключи от большинства мест и могут находиться в запретных местах, ежели будет все разрешено первосвященникам. Также, разумеется, дозволено им находиться в их собственных кельях, но не в кельях других священников. Первосвященник, кому пожалован главный ключ, не имеет ограничений на доступ и будет хранить во владениях своих святой символ храма. Окей. Сколько чтило, да? В том 36. пришло, прошло время и блудница сказала священнику: помедленнее, не выполнять обязанности свои". И священник медлил, а затем блудница была покарана, покарана березовыми, березовыми розгами. И священник раз, и священник размолот был великим, великими шестернями. Ибо путь праведности ведет Пиши нам под денег свои К... гибельно. Что-то как-то сложно Я прочитал это все Так, окей Здесь в принципе мы все Здесь в принципе все Так Идем в другую сторону Ой, епте Ой, ёпте Так, открываем, короче, двери и... и запоминаем, что мы здесь были. Окей. Том 12. Строитель дал тебе сырую заготовку. Жизни твоей так произведи же великую работу над нею. Или насмеешься ты над его дарами? Так, что за папирус? Я 7 строитель стен. А, я, я есть строитель стен. Пусть же стены мои держатся крепко изо дня в день, из года в год, из века в век. Пусть же стены мои стоят, когда откуда семьи трудятся, армии идут, а империи рушится. Я есть му строитель стен, и стены мои станут по веки служить оплотом против зла. Об этом молюсь я и да пребудет на то воля Господа строителя. Короче, это какая-то молитва, да? Молитва хаймеритов какая-то. Так. Ага, это все туда. Окей. Куда приведет нас это место? Это, собственно, сад, да, который мы видели на карте там. А, понятно. Вот те ворота, помните, да? На, со стороны улицы мы смотрели на эти ворота. Окей. Окей. Бляха. Напугал, бляха! Так, отлично Надо куда-то его убрать Спрятать Везде светло, бляха Опасно здесь его оставлять, конечно Что ж поделаешь Ладно, давай Пока так, если что перенесем его куда-нибудь. Какое-то святилище что-ли? Так, окей, а... Этого сюда. Сейчас давай, короче, и того сюда сейчас перенесем. Вот так. Этого тоже сейчас сюда принесем. то что здесь опасно. Опасно. Я думаю, в ту комнату... Не, в эту комнату тоже могут зайти, но все-таки здесь побезопаснее. Там он чисто на проходе лежит, а здесь он в комнате будет. Ой-ой-ой. Так, окей Священный череп святого Йоры Провиции искреннего Хранителя веры а, Первый молот Символ нашего восхождения Из тени Трикстера О, да ладно Да ладно Мы нашли первую э, реликвию короче, молот от, э, Первый молот Так, тресман воздуха Добычу А, ну в принципе нам осталось только добыча и талисман а, воздуха Мы только начали Мы только начали а, Дитя кузница молод сей стал первым извлеченным из формы литейной Был он а, принесен в мир отцом тенором, ныне перечисленным клику лику святых Что за рычаг? За. Так, окей, а здесь еще вот какая то светилище есть Было время, когда шанса не давали, потому что они не могли объяснить создателю свои ошибки Но теперь все же лучше, чем тогда, мы стали сильнее и посмотри, до чего докатились. Преступность среди высших слоев города. Тебя добивай, как они психуют, короче. А, это. <смех> да это пиздюли, они, короче, это. Тут молятся стоят, что <смех> Окей. Так, мне бы как-нибудь вас это вырубить. Братцы, друзья. Можно как-то вот так. Вот так вот все что-то сработано. Так пускай здесь лежит, а этот пускай лежит. Леха. Положись сюда. Окей. Так, а это я заберу. Ну, в принципе, святилище все тоже. Остается теперь вниз. Остается вниз. Тут тоже. А, тут у нас, короче, ящик еще не открыт, да? Надо ключ это найти. Где же выходите-то? по низу, наверное, ходит, да? Думал о том, что то, скорее всего станет приближенным Кто-то должен, но это ненадолго. Ты что, ослеп? Он ведь уже стар. Ему нужен надежный последователь, которому он мог бы доверить наше дело. Все в руках создателя. Это правда, это правда. Ты посмотри, сколько их тут. Жесть. Как бы так <соединяем> спрятать тебя, спрятать! Быстро тебя куда-нибудь спрятать надо! Быстро! <соединяем> куда поволок, я хз! Надо куда-то. Ебте, мать, в подвал! Леха, почему все. <свечный> Здесь все освещено, все освещено. Куда же тебя спрятать-то? Ляха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Паливо, палево, палево. Там еще ниже, смотри, есть. Наверх уже не резон, наверное, тащить его. Потому что. Тихо, тихо, тихо, тихо. О! Нашел. Темное местечко. <свист> <свист> жизнь, Конечно. Так. Этс. Вот так вот постепенно сейчас туда же его. Никого. без беспаливо. <свист> туда же. Просто охрана здесь. Немеренно. Вниз подвал я пока не буду спускаться. А еще рано. А э, где вы там еще все? О, перевернутый молот. Это запрещенные комнаты. Хорошо, отлично. Здорово. Так. А новая процедура? Тихо, тихо, тихо. Никого. Потому что по этому коридору никто не ходил. А то сразу кучку такую заметит. Будет вообще шикарно. Хорошо. Минус 3 уже, отлично. Так. Я хочу просто избавиться. Леха, это что сейчас было такое? Это что такое? <смех> Что <чё> это за <смех> Так, окей, вот этого сейчас. А, их двое, да? Их двое. Так. Они ходят парой. Мы с Тамарой ходим парой, да? А, отлично, этот отвернулся. А второй? Ладно, я этого. Вот этого сейчас. Он как раз... Как раз туда, куда мне надо. В принципе остался один, или нет, или их больше. Ну я имею в виду в этом коридоре. Отлично. Куча мала, куча мала. Леха идет сюда, смотри. Так, а я могу тебя обойти. На какую сторону сейчас пойдешь? Леха. Все отлично. Отлично. Не удивлен, не, не удивительно, что сверху слышны были топоты. Смотри, какая, какая араба просто. Жесть, окей, друзья. Ладно, друзья, у меня видос, короче, подходит к концу. Вот, мы продолжим с вами в следующей серии. Давайте вот здесь вот сейчас где-нибудь сохранимся. Продолжим в следующей серии уже исследовать вот это все. От охраны, в принципе, немного мы избавились. Вот, я думаю, еще тут здесь здесь ее много. Но все равно. Хоть как-то так, пока что Окей, кому понравилось, ставим лайки Подписывайтесь на канал, группу, вконтакте Подписывайтесь на инстаграм, комментируем С вами был Валерий, всем пока